Давайте перейдем теперь к э, метапу, если можно, выведите, пожалуйста, имена спикеров на сцену, чтобы легче было представить. Да, сегодня у нас три э, хороших спикера, э, эксперты в домене, которые могут э, компетентно, интересно и познавательно говорить о маркетплейсах. Это Алексей Лужковой, кофаундер Хабер, э, Роман Киригетов, э, CEO и кофаундер Flashbits и JQ, можно сокращенно называть ее JQ. Это head of CRM в компании Prepply. Специально приехал для того, чтобы выступить на метапе. Живет в Барселоне, не в Китае, поэтому все нормально. Да, хорошо. И под ваши аплодисменты, пожалуйста, первый спикер Алексей. Спасибо, да, Всем добрый вечер. Меня зовут Алексей Лужковой. Я сооснователь, а также управляющий партнер одного из наших продуктов. Он называется Haber Online. И сегодня моя тема будет посвящена, так как мы работаем в первую очередь в e-commerce сегменте, наверное, скорее объяснение, как же, себя ведет и каким образом работает с своими поставщиками, а также маркетингом. Самый известный, самый большой, самый крупный украинский маркетплейс. Да, уже мы можем об этом говорить. Он состоялся. Маркетплейс Розетка. Пару слов, пару слов буквально о нас. Мы компания Хабер. Наша история началась в 2016 году. Вот наша команда. Мы разрабатываем сейчас два продукта. Оба они служат целям e-commerce. Первый продукт – это платформа, которая в себе агрегирует поставщиков и маркетплейсы. То есть большие и маленькие маркетплейсы соединяются воедино. Да? Я люблю говорить о том, что у нас вот в одной руке очень много интернет-магазинов и маркетплейсов, те, которые хотят продавать товары. В другой руке много поставщиков с сотнями тысяч товаров, которые хотят, чтобы они продавались на этих маркетплейсах. И заходя в Хабер вы можете разместиться, сразу там на сотнях маркетплейсов продавать, при этом мы закрываем полностью там финансовое, юридическое, а также техническое взаимодействие. Соответственно, второй наш продукт, он родился из первого, когда мы ходили к крупным клиентам, да, мы пришли в маркетплейс Алой и говорим, ребят, давайте с нами работать. Они говорят, да, мы, конечно же, хотим, но также мы хотим, например, такое же себе. Да, и Сейчас уже мы можем тоже об этом говорить, так как у нас есть неплохие выполненные кейсы. Наш второй продукт, который называется Skelium, он полностью делает любой интернет-магазин маркетплейсом, да? вот. именно в сфере e-commerce. И в прошлом году мы сделали кейс в России, это Leroy Merlin Market, если кто знает. Вот. Он тоже стал маркетплейсом благодаря нашей платформе Skelium. На сегодняшний момент наш продукт Haber Online, который работает в Украине, это более 500 поставщиков, 500 маркетплейсов собраны на платформе, которые ежедневно активно продают. Да, это 700 тысяч товарных позиций, размещенных в 3000 товарных категорий. Вернемся немножечко вообще к бизнес-модели Marketplace. Что мы видим, как мы вообще понимаем эту бизнес-модель, а именно в e-commerce. Да? То есть для нас, так как Любой e-commerce начинается с небольшого интернет-магазина зачастую. Мы понимаем так. То есть магазин со своим стоком, да. если мы посмотрим вот на этот график, где у нас по оси Y товарный ассортимент и потенциальный доход, то мы можем понимать, что обычная линейная система она имеет некоторые ограничения по количеству ассортимента, который ты можешь обрабатывать и нормально обслуживать да, сервисом, и потенциальному доходу. Следующий этап развития этого интернет-магазина – это так называемый дропшиппинг-интернет-магазин. Кто знает слово дропшиппинг? Слышали, да? Вы, наверное, работаете в этой сфере, да? Вот. Зачастую люди не знают это, этого слова. Следующий этап развития после дропшиппинга – когда интернет-магазин понимает, что да, он справился с большим ассортиментом, он смог его каким-то образом наполнять, но при этом процессы да, он, он не может настолько настроить, чтобы сохранять хороший качественный сервис, для того, чтобы э, расти еще быстрее там, экспотенциально, то интернет-магазины задумаются над тем, чтобы стать маркетплейсом. И в первую очередь э, именно маркетплейс дает возможность интернет-магазину превратиться в компанию-платформу, когда уже… Э, ну, сама философия компании меняется. Да? В первую очередь компания-платформа – это э, скорее то место, где встречается потребитель ценностей и производитель ценности. В данном случае миссия именно маркетплейса это собрать и курировать, хорошо курировать участников на платформе, создавая им условия для обмена ценностью. Это важно понимать. То есть до этого уровня, до этого уровня весь маркетинг, весь, вся бизнес-модель заточена на то, чтобы выполнять обычную линейную функцию. Да, то есть обычный подход, ну Это было новшество там, 20 века, конвейерный подход. да, Но здесь нужно купить подешевле, продать подороже. Здесь нужно найти поставщика, который может еще тебе и отправить. А здесь тебе нужно уже создавать условия. Это очень важно. да, И при подходе, при развитии своего маркетплейса нужно обращать внимание в первую очередь именно на это. Если заглянуть на украинский e-commerce, как он преобразовался за последние годы. Мы можем посмотреть, что еще там… В 2005 по 2015 год интернет-магазины классические, какие были в Украине, вы, вы их все знаете. Какие были маркетплейсы? Ну да, всем известный Prom.ua, может кто помнит еще такой b 2 b Marketplace Allbiz, в первую очередь B2B, uh, OLX uh, мы вот с коллегой сегодня обсуждали. Является ли он маркетплейсом или нет? Я считаю вместе с моим коллегой, что да, действительно, он является маркетплейсом. Он в первую очередь является компанией-платформой. Да? А все маркетплейсы – это априори платформы. Но, наверное, вряд ли в e-commerce сегменте, так как C2C все-таки, даже юридически мы не можем сказать о том, что происходит некая продажа. А Укра.UA, которая была успешно поглощена, кто, ну, наверное, знаете кем, вот какой был расклад сил в 2015 году. Давайте посмотрим, что есть сейчас. Классические интернет-магазины из всем известных. Майо, Фокстрот, Эльдорадо, Конфи, Бонприкс, Цитрус. И посмотрите, кто уже стал маркетплейсом. Ну, Это официальные как бы данные. Prom.ua как был, так и остался. AllBee существует, OLX. Более того, OLX начал… Идти в сторону бизнес-аккаунтов, то есть он официально объявляет о том, что, ребят, приходите ко мне, загружайте товары и торгуйте как интернет-магазин. Розетка. Да, действительно, розетка там, за, грубо говоря, два года существования своего маркетплейса, ну, это прям бум, да, и в украинских реалиях. Это маркетплейс Ало, который сейчас активно развивается. Буквально сегодня была у меня скайп-встреча с SEO Ало. Вот, и ребята делают ну, крутейшие тоже успехи, развиваются. Скоро мы увидим обновленную платформу там, для поставщиков и так далее. Это интернет-магазин FUA, который сейчас тоже Marketplace. Вот, мы были, наверное, одними из первых, кто сподвиг вообще ребят стать Marketplace, когда мы с ними начинали работать и уже продавали наши поставщики товары свои на Marketplace FUA. Marketplace of UA еще даже не говорил никому о том, что они Marketplace. Liboutique тоже пытается всеми силами работать по модели Marketplace. Casta.ua и LaModa. Casta кстати, недавно активно запустили эту модель и уже работают с постоянными стоками своих мерчантов. Что мы видим? Что <coughs> данный тренд, ну, он вполне обоснован. Да, в принципе, может быть, кто-то читал такую интересную книгу, связанную с маркетплейсами. Я так понимаю, тут все так или иначе связаны с маркетплейсами. Да? Поднимите руку, кто читал книгу, называется «Революция платформ». На Рома? Не сомневаюсь. Ребят, очень рекомендую. пометьте себе, запишите, пожалуйста. Один из авторов – это Сэм Альстин, по-моему, если не ошибаюсь. Но она везде есть, «Революция платформ». Очень классно расписывается сама вообще бизнес-модель и подход, как это все делается. За три года в двух топовых e-commerce категориях, а это мы говорим от тех категориях, которые быстрее всего развиваются, это в первую очередь электроника, гаджеты, плюс одежда. Да? Каждый первый топ три лидеров в каждой категории стал полностью или частично маркетплейсом. Каждый пятый из топ-20 e-commerce площадок стал полностью или частично маркетплейсом. И каждый второй из топ-20, кто не стал маркетплейсом, выбыл из рынка. Ну то есть статистика, вещь, как говорится, неумолимая. Действительно, этот тренд наблюдается, он обоснован полностью. И многие сейчас пытаются догнать, может кто-то что-то упущенное уже, а кто-то пытается немножечко стать на эти рельсы. Почему маркетплейс, скажем так, какой основной главный подход вообще в маркетинге маркетплейса, по моему мнению? Здесь нужно понимать, что в первую очередь любая платформа, она, может быть, кто-то слышал про закон Меткалфа? Есть такой закон Меткалфа, который в 20 веке вывел закон по оценке сетевых эффектов, так называемых. Он гласит следующее, что ценность сети для одного пользователя равна пропорционально квадрату количества участников этой сети. Да? Мы все понимаем, что Marketplace это прежде всего сеть. Да, это платформа, где взаимодействуют минимум два участника, а бывает и больше. Что же составляет саму основу вот этого маркетплейса и вот этого сетевого взаимодействия. Так называемые единицы ценности. Что такое единица ценности? Это базовая единица обмена ценностью между вот этими двумя участниками. В данном случае, если мы рассматриваем товарный маркетплейс, а именно в e-commerce сегменте, то мы можем говорить о том, что ассортимент, вернее карточка товара, информация о товаре является базовой ценностью данного маркетплейса. Да, если мы говорим, там, например, о кабанчике, то это скорее единица ценности, наверное, это объявление э, о, там, о том, что там, человек умеет делать. Либо это, наоборот, заявка на выполнение какой-то работы. Правильно я говорю, Ром? Следовательно, и маркетинг, то есть э, как вариант вообще привлечения и развития данного вида бизнеса должен начинаться с наращивания единиц ценности. Да? Больше товаров – больше органического трафика. Те ребята, которые из вас, возможно, занимаются e-commerce, либо знакомы с SEO, все понимают о том, что ну, чем больше у нас есть различных товаров на маркетплейсе, чем лучше мы настроили там, варианты индексации этих страниц и так далее, тем больше, там, например, уже популярные сети, которые мы используем для своего роста, например, там Google, там, в России Яндекс аранжируют эти товары лучше и тем самым наращивают постоянно трафик. Больше органики, больше прямого трафика, больше трафика, больше возможностей ремаркетинга. И так называемый вот этот вот постоянный порочный круг вот этого вот наращивания сетевых взаимодействий, он приводит к тому, что бизнес растет. Любой маркетплейс, вы знаете, это, наверное, из тех бизнесов, который либо растет круто, знаете, либо он не растет. Потому что вот все очень сильно связано, и все, над чем нужно думать либо стартаперу, либо менеджеру маркетплейса, это как наращивать вот эти вот сетевые эффекты. То есть обмен ценностью и постоянно наращивать этот круг. Мы владеем некой своей информацией, так как у нас размещение… Ну, если посчитать все наши размещения хаббера да, по всем нашим маркетплейсам, то мы увидим сумму порядка 15 миллионов размещенных наших товаров, на наших всех там, 500 маркетплейса. Мы высчитали приблизительно, что от 4 до 6 посетителей без вложений денег дает один SKU вообще в перспективе одного года. То есть если вы на свой интернет-магазин добавляете одну SKU, то это практически гарантированно. Если вы, ну конечно, не делаете ничего плохого, не попадаете под санкции там, Google и так далее, то вы получаете просто органического прироста трафика вот, приблизительно в э, таких вот единицах. Э, модель Marketplace масштабирует бизнес. Да, здесь мы видим, как Amazon преобразовался, и как модель маркетплейса уже в 2002 году позволила ему увеличить в 4 раза э, рост продаж. <с -секунды> и треть всей выручки Амазона приходился именно на продажи маркетплейса. Розетка в 2005 году была основана, в 2016 году попробовали модель маркетплейса. Данные за 2019 год по SKU 50% продаж. Это продажи именно через Marketplace. То есть сторонние продавцы продают на розетке. В GMV, если я не ошибаюсь, это немножко меньше, потому как средний чек на маркетплейсе, по-моему, меньше на розетке. Если я не ошибаюсь, там мы можем смотреть в GMV, на наверное, порядка 30%. Они зарабатывают уже через маркетплейс. Но все равно результаты впечатляют. Эффективность маркетплейса в цифрах. То есть опять-таки мы сейчас видим, что на многих наших маркетплейсах, которые с нами работают, да, мы понимаем, что у них плюс 14% прирост среднего чека, 54% это рост продаж через маркетплейсы за год, лояльность плюс 3%. Это те данные, которыми мы владеем. Почему так происходит? Больше SKU позволяют охватить больше потребностей клиента. То есть мы даем больше единиц ценности. Соответственно, мы попадаем в более широкий сегмент аудитории, которые нуждаются вообще в приобретении каких-то вещей через интернет. Если вернуться именно к розетке, то вот 10 числа, 10 февраля произошла интересная вещь. То есть розетка росла экспоненциально по количеству продавцов росли очень бурно по количеству продаж. Но в то же самое время ребята столкнулись с очень интересной вещью, которая, о которой я тоже хотел бы рассказать. Это тоже относится к росту маркетплейсов. Мы здесь говорим про сетевые эффекты. Да, это когда, грубо говоря, количество участников одной стороны да, всегда влияет на ценность для участников с другой стороны. Да, мы это очень эффективно видим на, на примере Uber. Да, например, если много водителей рядом да, с вашим районом, то для вас Uber гораздо ценнее, да, потому что водители гораздо быстрее к вам приедут. Соответственно, вот эта вот петля ценности она должна постоянно нарастать. Но это называется положительные сетевые эффекты. Но также бывают и отрицательные сетевые эффекты. С чем они связаны? То есть отрицательные сетевые эффекты, особенно перекрестные, да, когда, ну, например, водитель Uber вам нахамил, да, таким образом Uber рискует потерять вас как клиента. А опять-таки, если мы вернемся к математической формуле и стороне этого вопроса, к закону Меткалфа, да, где мы понимаем, что когда платформа приобретает одного пользователя, то она приобретает квадрат ценности этого пользователя. То есть не просто одного пользователя, а его ценность в квадрате, то теряя этого пользователя, она теряет тоже квадрат его ценности. То есть понимаете, с каждым ушедшим клиентом Маркетплейс теряет гораздо больше, да, чем просто одного клиента. Мы должны тоже это понимать. Розетка столкнулась с такого рода сетевыми эффектами. Почему? Ну, вы знаете, всему вина и всему, наверное, причина – это скорость развития. Для маркетплейса критично важно развиваться быстро. То есть, да, если мы посмотрим на топ-3 причины вообще упадка маркетплейса, то мы там на первом месте увидим слишком медленную экспансию. Да? На втором месте это неправильная или не вовремя введенная монетизация. И на третьем месте это операционные процессы. То есть операционные процессы не догоняют развитие. В данном случае розетка столкнулась с негативными сетевыми эффектами, которые были связаны с ее скоростью развития. Привлекая на свою платформу слишком много продавцов, не всегда получалось у нее курировать качество этих продавцов. Да, и таким образом, возможно, кто-то из вас уже даже заказывал на розетке товары и получал некий негативный опыт от того, что поставщики бывают даже не владельцами товаров. То есть, да, они являются так зваными дропшипперами. То есть они, приходя на розетки, регистрируются там, говорят о том, что декларируют о том, что у них есть товары, они хотят его продавать, но на самом деле его не имеют. И что начинается? Начинается очень плохое обслуживание. Соответственно, розетка. Начала идентифицировать этих ребят и сказала, ну все, стоп, мы с дропшиперами не работаем. Работаем только с реальными поставщиками, те, которые э, действительно имеют свой товар, имеют хорошие процессы обслуживания клиента, действительно заинтересованы в серьезном бизнесе. Из причин, по которым розетка э, не хочет работать с поставщиками-дропшиперами, в первую очередь это большое конечно количество отмен. А эти отмены… Э, Возникают по таким причинам. Долгий срок доставки, завышенные цены. Зачастую поставщики, которые не имеют реально товара в наличии, они их перепродают с дополнительной наценкой. Соответственно, это, конечно же, влияет на составляющую сервисную. Плохой сервис, там, например, плохо разговаривают по телефону, плохо обслуживают клиента. Товара нет в наличии. Зачастую тоже у поставщиков дропшиперов такое бывает. Так как они не владеют товаром, они в реальности никогда не знают, какие у них остатки на складе. Потому что у них нет склада. Да, они работают с, со складами других поставщиков. Отсутствие гарантии. Тоже зачастую это происходит ну, очень часто, особенно учитывая украинские реалии того, как товар сюда попадает. И действительно… Поставщик, не имеющий в товара, вряд ли сможет гарантировать что-то, связанное с этим товаром. Ну и, соответственно, качественный контент, мало кто над этим заморачивается. В основном это идет по системе, знаете, как это называется, тыринга, только немножко по-другому. Соответственно, розетка начала отключать этих поставщиков. Также вот на последней конференции, на которой выступал директор маркетплейсной «Розетки» Артем Каракулин, было очень много уделено внимания тому, как пошла интересная волна, знаете, вот этой вот инфо-цыганщины. Когда в интернет заходишь, и если ты где-то зашел и класснул какую-то ссылочку, где было вообще что-то про e-commerce, тебя потом месяц может догонять сообщение а-ля начни бизнес на розетке с нуля, даже без товара. Там, знаете? Ну вот, В общем, такие вот интересные подходы, которые ну, действительно привлекают людей, э, ну, которые скорее хотят сидеть на диване немножечко протирать штаны, при этом ничем не рискуя начинать какой-то бизнес. И мы понимаем, что из этого получается. То есть ну, редко из них вырастают предприниматели. В данном случае вот здесь на слайде показано… Ну вот, я с уверенностью об этом говорю, потому что я понимаю, что это. 521 724 товара, это на момент, когда делалась эта презентация, это магазин HBR, это то, что загружено именно через нашу платформу на розетку. Да, Это более чем 500 поставщиков отдают вот эти вот товары розетки. И мы очень тщательно изучаем причины отмен, заказов и так далее. Поэтому мы очень хорошо это понимаем. А также мы лично, как Хабер, у нас есть отдел саппорта, который коммуницирует с недовольными пользователями. И мы не понаслышке знаем причины отмен, мы знаем, почему это происходит. У нас есть полностью статистика по этим вещам. Соответственно, чтобы, ну, наверное, вот так вот это все, знаете, узагальниты, я бы хотел сказать о том, что, ну, ребят, при наращивании сетевых эффектов положительных никогда не забывайте о том, что… Должно быть правильное курирование платформы. Да, это очень важная вещь в росте. Не нужно ни, никогда забывать, что от качества того, как вы организовали работу, давайте так, не от качества работы ваших участников на платформе, а скорее от качества организации вашего курирования вот этих вот ребят, зависит то, насколько ваши положительные сетевые эффекты будут превышать ваши отрицательные сетевые эффекты. Это крайне важно. Это, ну, наверное, основа любого маркетплейса. Какой кейс сейчас у нас по розетке? То есть 20% это приемлемая норма по проценту отмен. Да? Если больше, то поставщик у нас в хабере отключается просто от розетки. Естественно, в этих 20% ну, здесь скорее всего 18% отмен не по вине поставщика, то есть, когда клиент просто отказался. Передумал, не забрал на новой почте, не забрал на самовывозе и так далее. Также мы работаем, опять-таки, это все элементы нашего курирования, как мы курируем своих участников. Также мы очень внимательно смотрим за ценами поставщиков, потому что это важная составляющая вообще сервисной части, имиджевой части. Я уверен, ни один из маркетплейсов не хотел бы продавать слишком завышенные товары. Поэтому мы говорим о уровне там, 10%, смотрим за тем, чтобы товары наших поставщиков не превышали там, норму по рынку там, 10%. Конечно же, повышение бывают, потому как это мелкие предприниматели, у них нет возможности, наверное, закупать оптовыми партиями из Китая и конкурировать с какими-то огромными поставщиками. Мы это понимаем. Да? Но вот этих 10% это плата за, грубо говоря, индивидуальный сервис. Рынок созрел. Вот этот слайд очень интересно нам показывает, И это тоже наше исследование, где мы говорим, что в e-commerce бизнесе, особенно в маркетплейсах, есть некие уже стандарты установились, когда мы понимаем, когда мы начинаем сильно терять да, в сервисе и когда мы начинаем сильно терять в наших сетевых эффектах. Два часа на обработку, на обработку заказа всеми участниками – это текущая точка отсечения по покупкам на площадке. Рынок созрел. Всего 15% магазинов не готовы принимать эти правила. И 23% поставщиков. То есть все уже по чуть-чуть начинают преобразовываться в сторону сервиса. И вы не бойтесь, пожалуйста, там, со своих клиентов э, ну, организовывать эти правила и немножечко больше смотреть в сторону курирования э, работы на платформах. Э, на сегодняшний день мы имеем такую статистику. То есть у нас на платформе… Э, ну, если мы говорим о нашем GMV, то GMV нашей платформа составляет, но ну, это сейчас приблизительно 15-20 миллионов гривен в месяц. То есть GMV – оборот Хабера. Из них розетка – это порядка 58%, из них остальные маркетплейсы – 42%. Буквально полгода назад эта статистика выглядела как 70 на 30. То есть понимаете, да, что остальной сегмент начинает бурно расти. Я думаю, что буквально там через полгода сегменты сравняются учитывая то, что я еще впереди немножечко скажу. Что говорит Розетка? Почему она так делает? Как, почему она так поступает? Да? Почему отключает дропшиперов? Почему начинает немножечко затягивать гайки, как это говорит? Артем Каракулина говорит очень простую вещь. Мы ничего не придумаем. Мы просто идем и делаем так, как делает Амазон. Ну, действительно, на Амазоне, кто знает, кто опять-таки соприкасался с Амазоном, то в прошлом году было закрыто в один день 300 тысяч аккаунтов. Просто 300 тысяч аккаунтов с СНГ были закрыты в один день. Представляете? Ну, то есть тоже началось вот это вот все. Куча инфо-цыган рассказывали, слушайте, зачем вам какие-то товары закупать? Ищите ценовые вилки, находите товар на Walmart, размещайте на Амазоне, продавайте, получайте маржу. Понимаете, Amazon это все ну, действительно выкупил и просто забанил в один момент всех. Хороших, плохих, то есть… В СНГ, с СНГ, например, легально сейчас практически невозможно торговать на Амазоне. Вот. Насчет Украины. Нас ждут новые игроки. Буквально ну, месяц назад мы анонсировали, объявили о том, что один из самых крупных ритейлеров Украины это компания Epicenter к становится маркетплейсом. На данный момент она сотрудничает только с Хабером и зайти на этот маркетплейс можно только через платформу Хабер. Да? Но я думаю, что данный игрок буквально в перспективе года-двух, ну я думаю, сможет составить очень крутую конкуренцию для остальных e-commerce игроков Украины. И мы в это абсолютно верим, это возможно. Рынок растет, и он растет гораздо больше, чем каждый из этих игроков по отдельности. Вот. главное, что я хотел сегодня донести, что marketplace и подход к marketplace должен в первую очередь, отличаться от подхода в бизнесе традиционным конвейерном. Да, то есть все процессы в маркетплейсах, в платформах, они должны э, произрастать, знаете, изнутри на ну, как бы наружу. То есть да, вы должны переключать свои процессы и вообще свои, э, свои мысли да, на то, чтобы э, ваш финансовый отдел, например, был сосредоточен сейчас не на создании финансовой ценности в первую очередь для вашей компании, а на обеспечении этой финансовой ценности ваших участников. И очень важно следить всегда за сетевыми эффектами, за единицами создания ценности. И никогда не упускать тот момент, когда ваши негативные сетевые эффекты… Вы можете этого не замечать, если вы смотрите классически на эту модель. Но если вы смотрите на это как на платформу, как на некую сеть, которая сильно зависит и влияет друг на друга, да, то вы можете просто подумать о том, что а трафик где-то упал. А на самом деле вполне возможно, что у вас уже созданы довольно значительные негативные сетевые эффекты, которые просто в одно мгновение ока может очень сильно вам помешать. Поэтому сервис как основная часть сетевого взаимодействия должен стать вашим ферзем, вашей бизнесовой шахматной партии. Большое спасибо. Подписывайтесь на Хаббер. Мы много знаем про e-commerce. Спасибо. Спасибо большое. У меня сразу куча вопросов возникает, но спасибо. мы